Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, дорогие тельцы! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период движения Венеры по вашему соседнему знаку, по Близнецам. Она будет двигаться там с 9 мая по 1 июня. Поскольку Близнецы отвечают за ваш дом денежек, то эта сфера для вас будет очень активна. Ну что можно сказать еще об этой Венере? Конечно же, ваша родная Венера, которая только двигалась в последние три недели по вашему знаку, она вас очень зарядила чувственной энергией, она вас гармонизировала, ну и собственно подготовила вас к работе, к рабочим моментам, поскольку Венера, близнеца, двигается очень быстро, она очень любопытная, она бегает туда-сюда, ей интересно. И кстати, именно в этом месяце она становится ретроградной. И именно она вам, ну, вас зарядит к тому, чтобы вы вернулись все-таки к решению каких-то своих старых, недоделанных рабочих моментов. Но это будет в конце месяца и перейдет на июнь. Ну а что сейчас? Что сейчас? В это время глубина ваших контактов, она будет очень сильной стороной. И очень благоприятный период для общения, для договоров, для того, чтобы открывать какие-то в себе новые способности, идти к новым совершениям. И, в общем-то, эта Венера будет вам помогать. Давайте двигаться дальше. По основным датам. 11 мая будет новолуние в Тельце. Ну, в вашем знаке, что вам это даст? Ну, я бы сказала, что, наверное, оно даст замедление каких-то процессов. И это день, который лучше посвятить отдыху. Удачными будут приобретение новых предметов, интерьеров для дома. Какие решения каких-то брутинных задач, бытовых, общения с близкими людьми. Ну, кардинальные перемены и решение важных вопросов лучше отложить на другое время. Теперь еще интересный момент. С 14 мая Юпитер ходит в знак рыбы. Ну, Юпитер в рыбах очень силен. Юпитер, он все расширяет, а рыбы у нас связаны с духовностью, с эзотерикой, с глубоким психологизмом. Они связаны с творческой деятельностью. И вы знаете, рыбы, они еще работают, знаете, как мощная духовная поддержка. Они дают возможность докопаться до сути вещей не пробуждает эмпатию в людях. И находиться этот Юпитер будет до 28 июля. Он пройдет первых 3 градуса рыб, затем снова вернется водолей на какое-то время. Ну а чем для вас этот период интересен? Он интересен тем, что этот Юпитер сформирует для некоторого количества представителей знака зодиака Блеснецов, а в частности рожденных. Внимание! С 21 по 28 апреля сформирует благоприятный аспект, который будет вам сопутствовать в том, чтобы вы могли обзавестись собственным домом, собственным хозяйством, может быть заключить с кем-то брак. Новые предпринимательские мероприятия получат темп, Профессиональный или деловой подъем пойдет намного легче, чем другие периоды. Можно получить назначение на новую должность. Также это благоприятный период для денежных оборотов, материальных вложений, финансовых сделок и денежных инвестиций. Укрепление сопротивляемости организма. Это по здоровью идет и происходит активизация творческой активности. В общем-то, период очень-очень интересный наступает для вас. Ну, а для остальных, я думаю, что он пройдет достаточно нейтрально. Что еще интересного? С 16 мая, давайте посмотрим. 16 мая у нас здесь будет формироваться вот такой чудесный аспект от Венеры к Сатурну. То есть для вас идет включение дома денег, вот дом денег второй и дом карьеры. По Сатурну. Сатурна у вас в десятом доме. Правильно, 12, 11, 10. Десятый дом связан с карьерой. О чем это говорит? О том, что это благоприятное время для того, чтобы работать в коллективе, для того, чтобы реализовывать какие-то свои планы, идеи. И с 16 по 20 это период, который нужно максимально использовать в работе для своего личного роста. Для карьерного роста, для повышения социального статуса. Хорошее время для обсуждения важных вопросов, имеющих отношение к деньгам, недвижимости, ну и карьере, соответственно. Теперь обратите внимание, с 23 мая, вот он, с 23 <coughs> Сатурн становится ретроградным. Находясь в Водолее, он работает очень хорошо. Он вам помогает. Но. Он станет ретроградным, ну, 23 вечера, я уже переключу на 24, и как только он станет ретроградным, произойдет замедление всех вопросов, связанных с карьерой. То есть все, что вы планируете начинать двигать вперед, может быть менять место работы, постарайтесь это сделать до 23 числа, поскольку после 23 это сделать будет достаточно сложно. Буду, то, знаете, будет, будет такая ситуация, вам у вас будет складываться такое ощущение, что вы буквально карабкаетесь, порабкаетесь по отвесной скале в попытках достичь желаемого. То есть будет достаточно сложно. И продлится этот период до 11 октября. То есть работа будет идти, да, все будет идти своим чередом, но с определенными трудностями. Будет меньше свободы, будет меньше возможностей для реализации своих идей, либо придется для этого преодолевать какие-то преграды. Еще интересный период с 25 по 30 мая. Венера пойдет на соединение с Меркурием в вашем втором доме. О чем это говорит? Венера красота, Меркурий договариваться. То есть грациозность речи, дипломатия вам будут очень помогать для того, чтобы добиться каких-то своих желаемых результатов. Особенно это будет касаться финансов, финансовой сферы. То есть выступления, переговоры, какие-то важные заявления, подписания бумаг обещают быть достаточно благоприятными. То есть вам будут эти планетки помогать. Также хотелось бы обратить внимание на необходимость быстро действовать и принимать решения в экстренном порядке. Коснется тельцов, рожденных период с 1 по 7 мая с 1 по 7 мая то есть для вас этот период будет несколько неспокойным вам не будете чувствовать себя расслабленными уверенными на сто процентов возможно возникновение ситуации когда придется поднапрячься и быстренько что-то решать ну и также Хотелось бы обратить внимание, на 30 мая. Имя 30 мая Меркурий станет ретроградным, о котором я говорила в начале. Вот он будет находить единственный его плюс в том, что он будет находиться в таком красивом соединении несколько дней, будет вам очень помогать закрывать какие-то старые вопросы по работе, то есть решение вопросов, связанных с финансовыми делами, вот знаете, что-то что-то нужно доделывать то, до чего у вас раньше не доходили уроки. Доработать, доучить, переделать, закончить. Вот это вот будут основные тезисы этого Меркурия. Ну, О нем я расскажу уже в, в следующих прогнозах. Ну, а на сегодня астрологический прогноз мы закончили. И сейчас будем переходить к прогнозам на Тару. Итак, давайте посмотрим, как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиага Телец. В период с 9 мая по 1 июня. По кресту двоечка мечей. То есть абсолютно ровно. То есть человек знает, что он делает, куда он двигается. ну еще, знаете, можно говорить так, обвивалентно. То есть человек, который... Но особо не реагирует на какие-либо раздражители. То есть вы просто вы, вы знаете, что вы делаете, знаете, что вас ждет, и абсолютно нечувствительны к окружающим. То есть с каким-либо раздражителем они на вас не действуют. Еще это указание на то, что человек принимает свою крест, несет его с честью и с достоинством. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает. Кстати, вот на, в конце колоды здесь у меня колесница. И я подумала о том, что, возможно, вас ожидает много еще поездок, передвижения. Это очень похоже на Близнецовскую Венеру. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает в финансовой сфере представители знака Зодиака Телец. Отшельник. Это необходимость экономить, это... Знаете, какая-то погруженность в свой внутренний мир. Но еще отшельник говорит о возможной нехватке финансов. Ну, давайте уточним, на всякий случай, по, императри... по жрице указание на то, что все будет двигаться своим чередом. Вот как вы запланировали, так оно все будет идти. И есть возможность в этот период получить какое-то очень важное для вас откровение. Открыть для себя какие-то тайны, тайны истины в плане... Получение финансов. Какие-то секреты будут раскрыты. Что-то вам придет, знаете, как и зрение. Хорошо, давайте посмотрим, что же вас ожидает в плане. Ну, давайте карьеру посмотрим. Карьеру. Раз уж мы начали говорить о финансах. В карьере что ожидают представители знака Зодиака Телец? Девятка Пентакли. Ну, лучшего и желать. Даже не знаю, что можно. Тут будьте довольны. Будете получать больше, чем хотели бы. Будете счастливы. То, что вы имеете, вас будет удовлетворять. Хорошо, а благоприятный ли сейчас период для смены работы? Ну, вдруг кому-то нужно. Может кто-то ищет. Да, те, кто ищет, те найдут. По Тузу Пентакли ждите подарочка. Еще, давайте зададим вопрос, что ожидают тех, у кого сложившиеся пары, те, кто живут уже давно, что у них происходит в их семье, в их отношениях. Двочка кубков, ну это духовная гармония, это своя вторая половинка, это счастье, это радость, это гармоничные решения каких-то, совместных проблем все делаете вместе решаете все вместе счастье, радость, удовольствие хорошо, что ожидают ну, те, кто свободен давайте посмотрим те, кто свободен те, кто находится в поиске своих любовных половинок Десятка мечей. Ой, здесь у вас какие-то разочарования, что-то пошло не так, трансформация что-то меняется. Ну, давайте уточним. И, возможно, вариант, может быть, вы приболели. Я не знаю, просто он сейчас не до этого. Или же это могут быть указания на разрывы. Что-то не то, что-то не так Вы знаете, эта карта указывает на то, что вы будете Больше заняты деньгами Деньгами, заработками, тем как заработать И будете знаете, Откашивать от себя Косить все старое, уходить от всего старого Отгонять от себя все старое Немножко недолюбить, недолюбовных тем Кстати, неблагоприятный период для зачатия В том числе Хорошо, давайте посмотрим Что вас ожидает В плане здоровья Давайте здоровье посмотрим что ждать терцов в плане здоровья? Восьмерочка жезл. Ну, это, возможно, какие-то поездки, варианты, поиски, решения, где бы подлечиться. Может быть, куда-то съездить на какие-то источники. Ну, что-то очень быстро делайте. Еще потому, что указания будет по восьмерке жезлов, на быстрое. Быстрое, какое-то воспалительные процессы. Ну, хорошо, давайте посмотрим. По рыцарю кубков лекарствами все лечится достаточно быстро. Хорошо, ну давайте посмотрим ваш основной свет на этот период. Какой будет главный свет для представителей знака зодиака телец? с 9 мая по 1 июня ключики вы найдете ключ которым сможете открыть нужную для вас дверь важно действовать не сидеть на месте принимать решения договариваться искать еще какие-то варианты и вы найдете здесь троечка трочка это три дня может быть три дня, ну, жезлы быстрые, даже не неделя, может быть, третье число, ну, посмотрите, что-то очень будет решаться быстро, 3-3-3, уточнила, это может быть связано быть с деньгами, с финансами, и с необходимостью удержать то, что нажито не по сильным ну, что ж, Благодарю вас за ваши лайки, вы меня на первом месте по результатам прошлого периода, за ваши комментарии, за то, что меня поддерживаете. Надеюсь, что мои прогнозы и в дальнейшем будут вас радовать, будут приносить вам пользу, будут полезными для вас. И до встречи в следующих периодах.